Попрошу монтажеров вставить эту голосовую в начало ролика. Совсем забыл сказать, Собершок стал спонсором русскоязычной трансляции Мажора. На турнире вы будете видеть наши рекламные ролики, как и в прошлом году. А второй пункт это то, что прямо сейчас я разыграю три вивер в своем телеграм-канале. Все есть в описании, так что уже сейчас мы приступаем к этому ролику. Привет, молодые... 5 часов утра по грузинскому времени. Мы ждали очень долго обновления в КСе. Если что, они сами намекнули о том, что это произойдет своим постом в Твиттере. У них, конечно, огромнейшие проблемы с монтажом, с релизами, что это вообще такое было. Они просто взяли и записали 15 секунд материала на Фрапс. Но есть хорошие новости. Обновление вышло. И сейчас мы с Зонером посмотрим, что это такое, что они добавили и как это все выглядит. Поэтому прямо сейчас, пожалуйста, не забудь поставить лайк, и мы приступаем. Покажу все, что они сделали. Да, Саша? Да, привет, всем привет. Сейчас мы посмотрим, пикимы, мы, расставимся по своим местам. Я думаю, будет 8 из 8 на легке. Так, ну... Как вы можете заметить, они даже не постарались сделать нормальную картинку. Они взяли какую-то фотку с интернета. Боже. А, нет почему бы сами там стоит? 15 долларов взять, поставить 10 долларов фотографу отдал. У тебя тоже свои фотографы были. Кстати, если вы не знаете, кто такой Зондер, он реально читер. Если вы посмотреть интервью с Зондором, вы можете тыкнуть в подсказке сверху увидеть наше интервью в реальной жизни. В смысле, читер? Читер это кто, что скачивает? А я был не усведомлен. Я думал, так все и надо. Зашел в КС, куда-то закинул не туда. Тебе напомню, как я совсем туалет. Ребят, всем здорово! это новое интервью вместе с Zonor. Да, вот сейчас flexion, конечно изгоняем и начнем. Слушайте, камера делает? Не, ну это уже другая история. Уже не первый там попался. Ну, покупаем сейчас пропуск на мажор, как зритель. Если покупать просто это 10 долларов Если покупать и получать 3 токена в подарок Это 18 долларов, ты представляешь? Я покупил бы покупил за 2 800 Активировать пропуск Опа, все, я получил миссии Я получил 3 жетона Могу их потратить, но не сейчас Когда сыграют матчи И самое главное, это то что я получил граффити команды? А вот и составы. Господи, клоуднайн они такие гении. Я клоунай поставлю красивый логотип по-настоящему. У нас есть капсулы. Три активные капсулы, и четвертая откроется в случае, когда мы узнаем, кто будет чемпионом этого мажора. Как мы знаем, Нави заработали на этом огромные бабки. Oh. А с этих стикеров команды получают по 50% прибыли. А каждое открытие этих капсул это 100% прибыли для Вальф, потому что это просто рисунки. Это просто рисунки, за которые мы платим ватапаки. Oh, капсулы с легендами всегда больше покупают, чем прецедентов. Это факт. Там это факт. Да, Нави все время попадает в легенды, и капсулы с легендами больше продаются. Я вам покажу сейчас эти стикеры. Я не вижу их смысла открывать. Я открою по одной штучке. Но я хочу, самое главное, это сегодня заняться вопросом пикема. Поэтому я позвал Сашу. Конечно, Саша гений пикемов. 8. Тебя... Стой, стой, стой, стой, стой. А у тебя вообще бриллианты за прошлое? За прошлого, за, за прошлое бриллиант. За прошлого я не успел. Отдыхал. Все, все так говорят. Давай открывать эти капсулы. Ничего интересного на самом деле. О, oh, Virtus.pro, Джейм, господи, это мой любимый игрок Virtus.pro. Профилактике... Извиняюсь, в Outsiders. Да не, ничего, извини. Virtus.pro, пока. Дима ah. Как они попали вообще сюда? Они хорошо отыгрывали? Да нет, бог. Конфиг. No. Пока, пока такое. Броки. О, кстати, это же мевно. Да, да, стикер Броки. Самое интересное, самое интересное, что теперь автографы могут быть с блестками. Это третья в смысле с блестками. Есть простые, есть географические с блестками. Да. Все, я точно покупаю пропуск. Вот, глиттер называется. Смотри. Кто к блестке? Клитер. А? А, не, -не, не то, о чем ты говоришь. А -а -а -а, все. Я понял, понял. А -а -а. Как тебе такое? Ну, Отлично. выглядит... Я с удовольствием бы посмотрел, я вот, купил бы пропуск, только пока не могу купить пропуск. Ну, ты знаешь почему. Придется сейчас какой-нибудь ган продам. Чтоб через торговую площадку купить Да, да, да, я тоже самое сделал Ну, в целом, выпало говно Но я сейчас приступаю к самому интересному Зачем этот ролик смотрят Знаешь что, я думаю, стоит нам начать с фаворитов С фаворитов? Конечно, с фаворитов Сразу отсекаем Есть три-четыре фаворита У меня не открывается ГГ Пропуск не открывается Сделайте пять верных прогнозов на этот этап прецедентов. 5? Не восемь? А, 5 и 0.3 и 3.0, да, должно быть? Правильно? Подожди, а почему 5? А почему 5? <со> а, э -э 5, чтобы получить... А, по, чтобы пройти следующий этап и получить подарок <со> какой-то, <со> да, -да, да? Да, да, да. Погнали? Да, погнали. Кто самая слабая команда здесь? Самая слабая? Mm -hmm. Наверное, скорее всего, те же гейтс и команда, которая с Ази отобралась. Бралась. Инц с Монголией. Ты не уверена, говоришь. Не, я все уверена, поверь, уверена. Ну, смотри, худшее место реально ICC. Ну, да. А мне кажется, азиатская квалификация, она самая слабая. Там Тайу были. Не то Тайу, это уже не те Тайу, что мы видели раньше. Ну, логотип у них такой симпатичный. Было бы красиво на стикерах. Слушай, ну, что у нас дальше? Ты на 0.3 ставишь? Или хочешь Давай, давай 3.0. Давай точно. Вот кто точно заберет 3.0? Вообще, по статистике... Энс. Энс. топ-1 сейчас. Слушай, я, наверное, Энс поставлю. Энс? Я бы тоже да. поставил. Правильный выбор. Очень сильный. Сможет на список, наверное, самый сильный. Хорошо. Давай точно то, что пройдут g То, что пройдут... Астралис, Виталити. Ликвид. Ликвид. Ликвид. G2, а, да, да. G2, G2 и Liquid ставить вот G2 очень опасно ставить, наверное, 3-0 У меня была мысль, но like, А Liquid могут, могут даже... и 3-0, там две команды 3-0 выходят, могут спокойно То, что они две недели назад сыграли неубедительно, они там ну, так, не сверх своих сил сыграли Насчет СНГ, смотри, мы пикнули все, кроме СНГ Неужели Spirit и Outsiders мы игнорируем? Я ставлю Аутсайдерс, то что они пройдут я верю, джема. Так ну. я верю в джема Я верю в джема и я верю в Викиндер. Конечно пройдут, я думаю, 3-1, 3-2 должны проходить Блин, я бы очень хотел бы поставить Team Spirit, но не верится Я смотрел игры и потеряли форму А вот кого? Сколько у нас еще команд осталось? Две команды А Турки. кого? Турки? Бразильцы старые все угу. Фор... А, еще Force есть не, не, это точно не пройдет. Ну, не в обиду Форс, я, конечно, не хорошо отношусь, но там я что-то на ИСЕ пару игр посмотрел в последних вот две, ну, два месяца, которые, ой, две недели, которые после мажора, там они проиграли вообще каким-то лютым. Ну, это не показатели ИСЕ, но я думаю, не так выше головы стрельно. Я на восьмое место куда-нибудь спирит засунул, вот поверь. Ну, а кого еще ты хочешь выбрать? Кого? А... Я пикаю спирит, как восьмой. Ага. Uh -huh. Но в каждом турнире есть черная лошадка Знаешь, ко мне команда Фор... понравилась Я и... надеюсь, у нас совпадает выбор Bad New Eagles? Да, да. <свят> Мне тоже. Она очень уверенно играет Очень хорошо играет, уверенно отыгрывает Тем более там все игроки FPL, они опытные Некоторые из них тоже на мажорах были Я думаю, они очень хорошо подойдут к этой форме Подготовятся и выйдут Но... В худшем случае, 5 команд нам нужно, чтобы прошли бы Ведь же тут точно пройдут Ой, дай... Точно пройдут Виталий тебе точно пройдут. Это easy будет. Это easy. Поверь. Ты... Да, из восьми это... но... мы семерку угадали. Слушай, э... но самое главное, это то, что мы по сути сделали самые очевидные пики. Ну а Было как бы по еще очи... Было бы еще очевиднее, если мы бы пикнули бы сейчас вместо э... Bad New Eagles Force. -е -е. Единственное, что мы поменяли по этому топу, мы не взяли Mibor и Force. Я думаю, можно делать прогноз прямо сейчас Вот что у нас получилось в итоге Мы выбрали команды По прогнозам Зондора 7 из 8 Но по моим прогнозам Я думаю, пятерку мы точно заберем Я предполагаю шестерку Подпишитесь прямо сейчас на этот канал И на мой телеграм, чтобы знать Какие мои будут предикты на следующий этап Это точно мы пройдем Поверьте, все мои прошлые были С бриллиантом нам Один турнир, наверное, с золотом Но ты связался со мной, сейчас придется... Без бриллианта остался. Я. А.